Саш, ну что ты там чевякаешь Что ты высморкайся сходи? Ты... <связывая> Кому это интересно? Кому интересно содержание твоего носа? Все, записываю уже. Я без кавычек вам писал В попытке робкой донести, Что вас люблю самозабвенно, Что мне без вас не прорасти Сквозь суету и шум вселенной, Что мне не хочется цвести Веселой пижмой в летний зной, Когда вас рядом нет со мной. Я без кавычек вам писал, Я к вашей чуткости взывала Довольно прямо и не раз, И я всерьез воспринимала Значение ваших нежных фраз. Я без кавычек вам писал, Но вы... Порыв не оценили, с другими вряд ряд объединили И запятыми наделили свой отрезвляющий ответ. Меняю имя на Татьяна, жгу письма и вяжу берет.